Итак, сегодня наш сюжет э, будет с ретро-выставки э, ретро-транспорта. И мы начинаем его с ретро-трамвая, которые здесь съехались на инженерную улицу, в цирку. Сегодня мы увидим э, ретро-автомобили, вот, как отечественного, так и зарубежного производства. А, также будут выставлены автобусы, ретро карусы. А, приехали гости Сталина, привезли... Э, Ретро автобусы итальянского производства, также выставлен здесь ГАЗ, ПАЗ и многие другие. Мы также увидим некоторые микроавтобусы производства Ford. Все уже разъезжаются, но мы успели заснять самые лучшие экземпляры, которые мы вам и покажем. Людей очень было много. Все прям заставлено, не дают проходу, только решаешь что-нибудь сфотографировать, сразу все налепляют этот экспонат. Можете сами все увидеть, посмотреть, потрогать вместе с нами. Очень прикольно облепили а, ушастые запорожцы, все просто прям от них дети в восторге. А, была эстонская делегация водителей, они Прям выстроились в ряд, чтобы мы их засняли. Народ потихонечку начинает расходиться, и можно уже что-то рассказать. Инженерная улица вся заставлена техникой. Вот здесь мы видим с вами и карусы. Вот они, красавцы, выстроены все в ряд. В общем, очень интересная выставка для любителей ретро-техники. Можно все потрогать, пощупать, посидеть, э -э поностальгировать, окунуться в прошлое. Так что смотрите это видео до конца.